11. Мы с вами вновь возвращаемся к просмотру матча Бладбрат. Бладбрат, <laughs> я так и думал, что я рано или поздно их так назову. Бладбат против Торетта Фэмили. Карта Оверпасс, это вторая карта, напомню, предыдущая Инферна. Завершилась победой команды Торетта Фэмили со счетом 16-11. Оверпас достаточно сильная карта у Торетто Фэмили, во всяком случае они на ней сложности со своими соперниками по четверть финалу не испытывали, но пистолетный пошел как бы комом, как тот самый первый, блин. Десайдер этой встречи карта Трейн, в случае если сейчас Бладбат выигрывают карту оверпас, то... Решаться все дело будет на карте Трейн, которую мы, кстати, единственную из официального маппула до сих пор еще не видели. Но, если будет не Трейн, а вернее, если будет 2-0, то Бладбат отправится на игру за третье место, а Торет Фэмили будут играть а, в таком случае а, финальный матч. Ну, собственно, сейчас фармганы у игроков команды Торет Фэмили, а вот Бладбат, автомат Калашникова и МАК-10. Ну, МАК-10 здесь, конечно же, пушка приемлемая. А Калаш желательно все-таки не потерять. И попадание в голову игроку с МАК-10. Это был Морфеус. Теперь, конечно, испугался Фаст идти куда-то дальше. Но в любом случае придется не уходить же на сейв. Хотя и страшно понимать, что сейчас могут перестрелять и забрать автомат Калашникова. А в следующем раунде начнут игроки атаки отгребать от этого самого Калаша. Кстати, вот теперь вдруг фризы куда-то исчезли. Я говорю, штука странная. То фризы какие-то есть, то каких-то фризов нет. Ну, короче говоря, Фаст выходит на монстр. И здесь получает маслинку от Фишбана. Отправляется отдыхать. И счет в матче становится 1-1. Плюс ко всему в довесок не стоит забывать, что и Фэмили играют в обороне. Оборона здесь явно сильнее, чем атака. Хотя... При должной сноровке можно поспорить с этим заявлением, ибо прокидывать э, точку Б на оверпассе можно, ну, очень разнообразно, и за счет этих как раз-таки разнообразных прокидок Бладбат э, могут абсолютно запросто э, выходить победителями из большинства перестрелок. Но нужно еще уметь прокидывать, скажем так, хотя я думаю, у блатбатовцев э, с этим... Проблем быть не должно. Но P-250, э, Дигл и две флешки, это не самый, так скажем, качественный набор. Фишбан стрелял в одного, убил другого. <laughs> Классика жанра. Молотов, чтобы никто не зааркадил. Ну и Морфиус с 36% э, процентами своего здоровья погибает от MP9 Койра. Счет 2-1. Напомню, впереди нас ждет полуфинал, дорогие друзья. Полуфинал турнира этого самого, да, где сойдутся коллектив УЯР-Тим и команда Сипай. Также будет разыгрываться в этом матче выход в финальное противостояние и игра за третье место для проигравшей команды. Ну, все, короче говоря, стандартно. Морфеус. Не смог уловить Ни хрена себе! Не смог уловить! Вот это я ошибся! Вот это я ошибся! Морфеус, отличный хедшот, К сожалению, раунд спасти не удается, но... Пушка! Просто пушка-бомба! Вот это залепил сейчас по щечину! Я даже не знаю, как это так получилось! Он просто на шару туда стрелял, ну, на удачу, как бы, типа, попаду-не попаду! Или прям реально хотел убить этого соперника? <смех> Это что-то с чем-то Просто Мои полномочия здесь все Ну, интересная, кстати, флешка такая Ну, в плане, сама по себе флешка от Фишбана интересна Но неинтересна она в этой ситуации Ввиду того, что А что она должна была, кого она ослепить Если там лежит молотов Койра забирает Морфеуса и вообще не ожидает увидеть здесь еще одного соперника. Заканчиваются патроны, достает Дигл и из Дигла добивает фаста. 4-1. Молоточек, тарет, молоточек. Ну, как команда, разумеется. А как игроки, так, разумеется, молотки. Неплохо пока что обороняются. Во всяком случае, Бладбат не могут пойти. Пойти. Эх, не могут подобрать ключи. К обороне коллектива Торетто Фэмили. Вот видите, вот что это просто к вопросу, типа, меня спрашивали, а будут ли все игры прокомментированы за один день. Видите, я вот сейчас комментирую уже какой матч это получается. Шесть, семь, восьмая карта за сегодняшний день. Я уже, ну, порядком подустал как комментатор и начинаю запинаться, заикаться. И поэтому все матчи комментировать, конечно же, я за один день здесь не возьмусь. Скаут у Морфеуса, автомат Калашникова у Фаста И неизменный МП-9 в руках Койры Он его как купил во втором раунде, так никуда и с ним и не расстается до сих пор Решили похалдить Бладбат в надежде, что их соперники будут какие-то аркадные действия предпринимать Но я считаю, что это нецелесообразно для коллектива Торетто Фэмили, я имею в виду, выходить куда-то в аркаду у них, и так, сверх хорошая позиция, они находятся в точке, чтобы выиграть раунд команде Бладбат придется идти на эту самую точку, ну и в принципе есть раскидка, причем достаточно неплохая, два калаша, ой господи, два калаша, две флешки, хае, дымовая граната, все что нужно в принципе есть 30 секунд до конца раунда, и именно на этом тайминге Bloodbat все-таки принимают решение выйти. МП-9 сразу попадает в голову, Фишбон играет на подборе, и еще один минус от Фишбона, и, наконец-то, теперь МП-9 меняется на автомат Калашникова. Важным нюансом, я считаю, наверное, стоит заметить, что Койра убили только один раз в пистолетном раунде. Фишбон умирал дважды, но Койра пока что самый живучий. Снова поломанный бай. От слова вообще поломанный. Автомат Калашникова и Мак 10 Неплохо, если Мак 10 идет что-то пушить и автомат Калашникова прикрывает. Я считаю, в таком случае этот бай оправдан. Если Мак 10 будет пытаться выходить куда-то в соло без прикрытия своего тиммейта, то, мне кажется, фаст реализовать свой фармган нормально не сумеет. И, как следствие... Морфиус, ну, тоже где-то окажется не удел Ну, торчат ноги, разумеется, у Морфеуса, его забирает Койра И вот он, тот самый человек с МАК-10, открывается на монстра и погибает Благодаря стараниям Фишбана, у которого, кстати, оставить, осталось 9 хп Мог, мог запросто сейчас фаст э, убивать оппонента, но... Ничего бы не изменилось Потому что он оставался бы красный С Мак-10 Предположительно на перезарядке В туннеле Где рядом находился игрок С ником Койра Который, ну уж однозначно соперника бы своего не отпустил Кстати, хороший прыжок от фаста Сразу на минус 24 хп Попали Попали немножко еще фаста Осталась половина лайфбара Попытка прострелить и, наконец-то, быстрый раунд. Наконец-то, быстрый раунд от Bloodbat, Правда, пока непонятно, профитно или нет. Фишбан не понял, где находится Фаст, но по лайв-барм у них плюс-минус одинаково. Брони, конечно, побольше. Ой, а вот теперь уже совсем не плюс-минус одинаково. 11 хп у Фаста, но... Он находит в себе силы перестрелять Фишбана, и счет становится 6-2, дорогие друзья. По-прежнему в пользу Торетто Фэмили, но Bloodbat хотя бы... Показали, что мы даже в атаке на оверпассе. Ого-го! Ну, можем. И это почему, кстати говоря, сработало? Потому что была череда медленных раундов. Как вы видите, синие черепки на ваших экранах. Это медленные раунды от BloodBat. И быстрые раунды. Это желтые черепки. То есть как раз таки все раунды от команды BloodBat, которые были быстрыми, оказались победными. Есть еще какие-то вопросы? Холд абсолютно не нужен, он, ну, ничего не сделает, ничего не поменяет Ну и действовать, наверное, конечно, нужно как-то по тимплейному Тимплея, кстати говоря, у команды BloodBud хватает И мне поэтому странно немножко видеть, что Морфеус открылся в соло Без флешек от тиммейта, без флешек от самого себя Это прям загадка, почему именно так получилось Ну что, фаст Минус фишбон Дело за малым. Понять, где находится Койра, а Койра заходит в спину. Неспешно, кстати говоря, это делает. Предпочитает не рисковать. И вот сейчас тайминги. И вот сейчас тайминги, но тут я не совсем понял действие фаста. Зачем было идти, чекать спину, но... Вышел, чекнул, на воде никого нет. Пошел, поставил бомбу. По-моему, это нормальная стратегия. Мне кажется, она должна была сработать. Но не сработала. 7-2. Ну, еще один быстрый раунд от атаки. Посредственная хаешка залетевшая в спину игрокам атаки. Морфеус перестреливает Коиру Фишбон. Фишбан отдается, потому что, к сожалению, Фишбана, вот я говорю, на, на матче с Бладбат стрельба идет в разы хуже. Так, одну секунду, дорогие друзья. Так, я снова здесь. Снова быстрый раунд, снова быстрый раунд заходит. Ну, мне кажется, здесь даже добавить в этой ситуации попросту нечего. Фишбан минус фаст. Вот если бы у Фиш... Нифига себе. Если бы у Фишбана летело бы получше, то он гораздо больше вытаскивал бы клатчей, где он оставался один в один и один в два. Таких клатчей за первую карту и за эту уже весьма большое количество, поэтому я думаю... Стреляй он чуть-чуть четче, И таких щитов в этом матче не было бы Ну, то есть там 16-11 Типа даже 8-3, я думаю, не было бы Ну, однако, по стрельбе, как вы видите, по количеству фрагов Разница с Койрой у Фишбана совсем невелика 10 и 9 ну. Койра на одного убил больше и на раз умер меньше По факту на этом отличие заканчиваются Кстати, в этом раунде Койра играет со снайперской винтовкой. Это, на мой взгляд, не самое, конечно, правильное решение, но, но оно имеет место быть. Почему нет? Как-то слишком, как-то слишком на морозе сейчас Фаст пытался зайти на монстра. И здесь сработала вражеская АВП. Вражеская относительно Морфеуса, разумеется. 9-3. Ну, неплохо так, 12 раундов и практически все из этих э, сыгранных противостояний остались за командой Торетто Три раунда в таком случае теряются Ну, типа три к одному в пользу Торетто Фэмили на Оверпасе пока что проходит битва И битва, как вы понимаете, ну, очень далека от э, идеала для Бладбат На Инферно все было куда более интересно но будет же ведь вторая половина, где Бладбат будут играть за сильную сторону. Вот тут уже посмотрим, там уже будет куда интереснее. Промахивается Койра, вот почему я и всегда против снайперских винтовок в режимах 2 на 2. Но нет здесь практически позиций, где ты можешь круто играть с АВП, просто некогда этим заниматься. Даблкил от Фишбана и как-то 10-3. И как-то 10-3. Ну, я считаю, конечно же, что Бладбат вполне себе могут выйти, например, на приемлемые для них 10-5 я считаю, что 10-5 для них это приемлемо, абсолютно Не знаю, насколько, конечно, получится, насколько это сработает Но стараться надо однозначно Ну, совсем перестали раскидывать в цветочку. Ну где флешки под выход на монстр Где флешки под выход на шорт Почему это все не происходит Очень хочется Чтобы это все происходило Но почему-то нет Игроки обороны пользуются гранатами гораздо чаще Чем их соперники Это и забавно Происходят первые контакты Морфеус минус фишд Фишдом, хотел сказать, минус фишбан Ну и следом погибает Койра 10-4, и вот уже от этого Надо плясать и отталкиваться Экономика у обороны, разумеется На последний раунд первой половины сохранилась И Бладбат Свою тоже спасли То есть сейчас обоюдный Полноценный девайсный раунд По результатам которого Либо 11-4, либо 10-5 Но 11-4, конечно Для Бладбат Менее предпочтительно Неплохая ХАЕ на 11 хп И немного не легла стрельба Совсем немного В упор мог сейчас, конечно, сделать э, Весьма важный и нужный фраг Но Койер, кстати говоря, потерялся Фишбан 1 в 2 Сумел забрать Фаста И отдался под Морфеусом Увы, для команды Торетто Фэмили 11 раунд за первую половину забрать так и не вышло. Но 10-5, как я уже сказал, абсолютно рабочий счет для э, команды Бладбат. Снова мне нужно быстренько э, поменять команды местами. Так, с этой стороны у нас получается находится Торетто Фэмили с одной взятой картой. А здесь у нас получается находится Бладбат э, с нулем. Так, господи Супер приколы, теперь у меня еще и наушники сели И вы сейчас, наверное, должны По идее перестать скоро слышать Counter-Strike Я надеюсь, какое-то время вы его еще будете слышать А я-то вот уже, увы Его не слышу Да, вот теперь Теперь вы должны будете слышать Звук Counter-Strike, блин, из моего микрофона Так, сейчас все быстренько починим Сейчас починим Так, звук теперь вот отсюда Будет у нас воспроизводиться так, вроде бы в микрофон звук из колонок не доносится Давайте я на всякий случай микрофон отставлю чуть-чуть подальше Чтобы не бросалось, так скажем, звучание Counter-Strike в... в ваши колонки через мой микрофон Потому что в таком случае это будет просто отвратно и невозможно смотреть Пистолетный раунд у нас, кстати, забрали Тарета Фэмили Простите, что я вам его не продемонстрировал адекватно Из-за таких вот технических сложностей Но даже наушники не выдержали такого количества контр Погибают игроки обороны в очередном раунде Счет 12-5 в пользу Тарета Фэмили И Интересное решение от команды Бладбат очень интересная Ну, форс Форс не хотят отпускать соперников вперед Хотя куда еще дальше Тут скорее можно отсрочить свой адекватный байраунд э, Постоянными форс баями Ну, ХАЕ под выход И ХАЕ такая получилась на 6 хп всего-навсего Демейдж дилинг от ХАЕшки ну, практически отсутствовал как явление Койра, маг десятый, также и фишбан с маг десятым и в упоре МАК-10 оказывается круче, чем МП-9, ну а Морфеус с Фамасом. Девайс, конечно, интереснее, чем любая фармилка у его соперников, но, опять же, тоже с вопросами, да, его нужно реализовать, с него нужно попадать... И вот один минус Только, к сожалению, один минус удается выдавить из этой ситуации А как следствие 13-5 И как следствие отсутствие денег у команды Бладбата Это вот то, о чем я говорил в предыдущем раунде Может быть, он был и не нужен на самом-то деле Этот экономический, простите, этот форсбай То есть Фамаса МП-9 Может быть, стоило действительно провести эко Просто выйти с юспами ну, проиграли бы раунд, зато были бы деньги на бай А теперь МП-9 и МАК 7 Дробовик, дамы и господа Ну, дробовик Макс 7 конечно, я против него вообще ничего не имею Но штука очень вариативная Потому что реализовывать нужно только в упоре Хороший молотов Фаст, естественно, Фасту приходится Выбегать с бочек Его убивает Койра И последним остается Морфеус Ну, минус Бом кэри, очевидно ну, а вот здесь уже, конечно, тотальный перевес за Фишбаном. И было бы странно, если Фишбан такой отдал. 14,5. Снова нет денег. но вот оно так и накладывается. Вы постоянно делаете форс. После одного форса вы делаете другой форс. После второго форса идет третий. Потому что полноценный бай сделать невозможно. Нужно сделать хотя бы один экономический, чтобы денег накопилось. Ну, то есть это применимо... В большинстве случаев, конечно же, к обороне. У атаки с экономикой все чуть-чуть проще. Фаст. Ух ты, минус от Морфеуса. Неожиданный fast фаст еще заходит в спину. Койра почувствовал выход в спину от соперника. ай -яй, яй яй яй яй Теперь постановка бомбы прям в дыму. Хуже истории не придумаешь. Сейчас дым рассеется и непонятно кто где. Нет, все понятно. Койра приносит пятнадцатый раунд своей команде И это матч дамы и господа Для победы коллективу Торетто Фэмили нужно взять один раунд Команде Бладбат необходимо взять 10 раундов Чтобы сыграть овертаймы и через них попытаться вывести над карту Трейн И очень сложно себе представить, что такое действительно возможно Даже находясь в сильной стороне, но ну, потому что нет экономики И нету раскидок ну, очень по таймингу, конечно, сейчас удачно фаст открылся под монстра. Но остался Коэра. А, нет, простите, простите. Остался Фишбан. Я хотел сказать, остался самый опасный. Но, может быть, это звездный час для Фишбана? Да, дамы. Да, дамы и господа. Фишбан приносит два кила своей команде. И это 2-0. Команда BloodBud сыграют матч за третье место с проигравшими в... В паре Уяр Тим и Сипай, ну а Тарет Фэмили в финале будут ждать победителя той же самой пары, а я предлагаю посмотреть вам следующий полуфинал.